Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сегодня с рабочей поездкой посетил Агинский-Бурятский округ. Глава региона осмотрел социальные объекты и встретился с семьями участников специальной военной операции. Подробнее в материале наших коллег. В окружном центре Александр Осипов осмотрел мастерскую для оружейников Жигжита Байсхаланова. Смотрели э, несколько объектов которые были отремонтированы или построены в 2022 году, чтобы посмотреть результат работы, оценить ее по качеству и так далее. Я думаю, что Александр Михайлович остался довольный всей той работой, проделанной в 2022 году. Потому что мы, во-первых, качественно, своевременно все освоили, но и, во-вторых, вот результаты вот таких, самых главных дают какой-то новый импульс развития территории.